И всем привет с вами богдан как вы помните я делал пост в группе моей ответы на ваши вопросы так вот сейчас я буду отвечать на них поехали А первый вопрос от вани когда будет новый конкурс новый конкурс я не знаю когда будет Но скорее всего когда мне доберутся на канале 800 подписчиков я сделаю конкурс вот Второй вопрос от Максима, чем ты занимаешься в жизни? А, я занимаюсь гитарой. Третий вопрос от Юры. С какого браузера играешь? Я играю с браузера Mozilla, старая версия. Четвертый вопрос от Саши. Сколько тебе лет? В какие игры ты играешь помимо CounterCity? Я играю в Flash Royale и GTA Sam, ну и, и мобал игры. Пятый вопрос от Ромы. Сколько лет ты играешь в Counter City? А я играю в Counter City 3 года. Почти 4 года. Шестой вопрос от Лёши. Ну, пожалуй, самый главный вопрос. Сколько ты задонатил в игру? Я задонатил 11 тысяч рублей. Да да, вы не поверите. Но это так. Седьмой вопрос единица. Накручивал ли ты подписчиков? Вот все мои одноклассники почти говорят то, что я накручивал подписчиков. Но это неправда. Восьмой вопрос от Сергея. Какой твой любимый видеоблогер по контер Скажу вам так. Всех я смотрю, и у меня нету любимого видеоблогера. Девятый вопрос от Рустама. Кто такой форпостер и почему ты с ним не общаешься? А, скажу тебе так. Фарфпостер это ты, и я не знаю, почему с тобой не общаюсь. Кстати, ссылочка будет на фопостера в описании. Десятый вопрос от Андрея. У тебя есть девушка? У меня ее нету, и я не хочу, чтобы она у меня была. Одиннадцатый вопрос от Алексея. Кто у тебя любимый автомат? Мой любимый автомат, это Повстанец. Хотя мне его нету, но я с ним играл. Ссылки друга. Двенадцатый вопрос от Рома. Тебе не надоело Контр-Сити? Скажу тебе так, да, надоело. Последний вопрос от Владислава. Будешь ли ты донатить в игру в будущем? Ну да, я буду донатить. И я планирую себе купить сет Некровоем. Кому понравилось видео, тогда ставь лайк и подписывайся на мой канал. А если вы еще хотите, чтобы я сделал ответы на вопросы, тогда давайте наберем на этом видео 15 лайков. И я сделаю еще. Всем пока-пока.